Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Это первая видеоинструкция о программе SMM Combine, программе, которая автоматизирует работу в социальной сети ВКонтакте. В этой первой видеоинструкции я расскажу, как и где купить программу SMM Combine, как происходит процесс покупки и установки программы на ваш компьютер и что вам нужно сделать, если вы переустановили операционную систему на своем компьютере и хотите продолжить работать с программой SMM Combine. Вот такие три вопроса: покупка, установка и перепривязка, будут освещены в этой видеоинструкции. Как я и говорил, тайминг в описании видео. Официальный сайт программы SMM Combine – это сайт VVK Soft. Я вот сейчас на нем и нахожусь. Именно на этом сайте вы можете купить лицензионную и 100% работающую версию программы SMM Combine и другие программы, позволяющие вам автоматизировать процесс заработка денег в интернете. Пожалуйста, не покупайте комбайн на каких-то сторонних ресурсах. Возможно, какие-то добрые люди вам будут предлагать купить эту программу дешевле или какую-то ломаную, версию программы SMM Combine. Пожалуйста, не делайте этого. На декабрь 2015 года ломанные версии SMM Combine не существует Поэтому, если кто-то будет предлагать, вас просто обманывают. Покупайте легальное программное обеспечение с официального сайта. Для того, чтобы сделать покупку, вам необходимо нажать на кнопочку заказать, выбрать удобный для вас вариант оплаты, вбить свои данные, контактные. Нажать на кнопочку продолжить. Почитать информацию на страничке оплаты. Запомнить номер своего заказа. Я сразу хочу сказать, что лучше эту информацию вам где-то сохранить. Она вам пригодится. Нажимаем на кнопочку продолжить и попадаем в всеми нелюбимую рубакасу. Вот выбираете вариант оплаты и оплачиваете. Покупаете легальную версию программы SMM Combine. Значит, после оплаты программы вы получаете архив с программой SMM Combine архив версии 2.8.3 то есть версии которой я пользуюсь и на примере которой я буду рассказывать вы можете скачать в описании данного видео это легальный архив который получен от автора разработчик вам необходимо разархивировать этот архив на диск своего компьютера как производить скачивание и разархивацию я показывать не буду хотя я и обещал подробную инструкцию, но, извините, не до такого уже уровня. Открываем папочку с программой и ищем запускаемый файл. Он выглядит вот таким вот образом, называется по названию программы SMM Combine. Для удобства можете создать ярлык на рабочем столе для этого файлика. Ну как у меня выполняем двукратный щелчок и при первом запуске, когда еще программа не привязана к вашему компьютеру, вы видите вот такое вот окошечко и с инструкцией, что нужно делать. Вот этот ключ, который вам сейчас сгенерила программа, вам необходимо отправить в техподдержку. Контакты техподдержки у вас уже есть после покупки программы, но они также доступны и на официальном сайте программы, вот раздел "Контакты" и электронная почта и ICQ. Если вы еще пользуетесь и Skype, то есть Skype это очень удобный инструмент общения, поэтому ключ можете перекинуть даже в Skype. Если вам хочется, например, побыстрее, обязательно указывайте номер заказа и когда вы его оплатили. Поэтому всю информацию по оплате, по вашему заказу сохраняйте, это вам пригодится. Под ваш ключ, именно под ваш конкретный компьютер, будет создан специальный системный файл, который будет привязывать программу к вашему компьютеру. Файлик вы также получаете либо себе на почту, либо через тот канал коммуникации, который вы выбрали для общения с техподдержкой. Файлик называется вот так, ключ. Все, что вам нужно сделать, это скопировать этот файл в папку с программой SMM Combine. Вот и все. После того, как вы скопировали ключик, запускаете программу, появляется вот такое сообщение, с такое окошко запустить, нажимаем запустить и программа начинает работать. Уже никаких ключей, никаких вопросов вам задаваться не будут Вот сейчас программа привязана именно к вашему компьютеру и будет на нем работать значит на этом процесс установки закончен согласитесь это абсолютно несложно и доступно каждому человеку. но перед тем как пользоваться этой программой вам необходимо ее настроить то есть настройка программы а мы это будем делать через пункт настройка сводится к покупке прокси и настройки прокси что это такое я расскажу Покупки антигейт-ключа, антикапчи, кто не знает, тоже расскажу. Создание приложения ВКонтакте, опять же, что такое приложение, как оно используется, тоже расскажу. И заканчиваем мы покупкой аккаунта. Все это будет в следующих видео, кому интересно, смотрите. Ссылочку на следующее видео вы найдете в аннотациях. Что вам необходимо делать, если вы переустановили операционную систему на своем компьютере? Естественно, программа перестала работать, вся информация была удалена. Вам необходимо заново выполнить инсталляцию программы на свой компьютер. То есть разархивировать архив с программкой, запустить первый раз. Программа опять же вам сгенерит ключ. Этот ключ вам необходимо опять же передать в техподдержку по тем контактам, которыми вы пользовались. Напишите, что вы переустановили операционную систему и вам требуется перепривязать программу к вашему компьютеру. Эта операция платная, стоит она 200 рублей. Для того, чтобы вы могли подтвердить, что вы являетесь официальным пользователем этой программы, вам необходимо будет указать номер заказа и показать историю оплаты. Вот только поэтому сохраняйте в виде текстовых файлов либо в истории и номер заказа и через что, и когда вы его платили, чтобы техподдержка могла удостовериться, что вы легальный пользователь программы SMM Combine. Если вы хотите переустановить программу на другой компьютер, вам придется покупать новую копию этой программы. То есть пользоваться программой на нескольких компьютерах у вас не получится, купив одну лицензию. И в заключение я скажу, о следующем, что у программы после того, как вы ее купите активно работает Skype чат вот он Skype чат здесь уже больше 300 человек на декабрь 2015 года и именно в Skype чате выкладываются обновления к этой программе в скайп-чате вы найдете очень много полезной информации по работе с программой SMM Combine, рекомендую его читать. Обновления устанавливаются очень просто вы берете файлик с архивом и разархивируете в ту же папку, где у вас установлена программа. И все. вот Вся сложная операция по обновлению программы. И получаете новую версию программы SMM Combine. Возникнут какие-то вопросы по программе SMM Combine. Пишите их в комментариях к данному видео. И, как я уже говорил, приглашаю всех на тренинг, который будет проведен после того, как запишу все инструкции по этой замечательной программе автоматизации действий вконтакте в заключение хочу посоветовать вам на ваш компьютер если у вас не установлена вот такая вот замечательная программка это редактор блокнот плюс плюс для программистов очень полезная программа которая вам пригодится во многом. Если у вас этой программки нет, я рекомендую вам ее установить. Опять же, в описании данного видео вы найдете ссылочку на архив этой программы. Вот так он из себя выглядит. Все, что вам нужно сделать, это разархивировать этот архив вот, и запустить файл установки. Выбрать интерфейс русский, нажать «Далее», «Принимаю», «Изменить или не изменять маршрут установки». Опять же нажать далее и нажать на кнопочку установить. Все, программа будет установлена на ваш компьютер и вы сможете этой программкой пользоваться. Это очень хороший инструмент для редактирования текстового файла. Итак, на этом первая видеоинструкция о программе SMM Combine закончена. Смотрите следующее видео по настройке комбайна. Успехов!